Всем привет! Сегодня у нас опять <coughs> очередной выпуск серии текстур паков. Это уже наша пятая часть. С вами опять же Скайзакит. Э -э -э -э -э у нас... Э -э называется он... Э -э -э как его? Вроде бы... Э -э -э -э -э -э -э я не помню. Я вам скину в описании ссылку. Я не помню, честно, как он называется. Это байки у нас такие. Кстати, реально четко, если поставить их куда-то. Э -э, что у нас он еще? О, лук. Наконец-то появи появился. Нормальный. Появился нормальный лук. Это даже не лук, а болит, мне кажется. Больше как-то ему это подходит. Что еще там? Что еще? Это только такое мазоубленно классно. Хм. Да, он много чего поменял тут. О, динамит наконец-то выглядит по-другому. Подожди, -ка. Ух ты как, мертвый курс? Офигеть! Да, классненько, классно, классно. Не буду с вами спорить. Сто, -сто зачарований. Вот, вот это да. Вот это да, Россия. Наконец создали, по-моему, нормальный. А вот эту вкладку у нас опять поменяли? Не, здесь ничего не меняется. Активи... А, не, вот, кстати, активирующие рельсы вроде бы поменялись, да. Кстати, я скоро буду покупать нормальный микрофон, если вас это тревожит. Так, вот так вот у нас выглядит замшевая булыжня. Вот так вот, это уголь, это железо, это, это, это, я не знаю, что, не просто. Это у нас лазурит, в общем-то, вот так вот напыренный выглядит какой-то че, че, а, зомбаки вроде бы так выглядят, да. Сейф выглядит обычным стилом, это, это обычно. Это. Это кто? Это скелеты. Ну, у них ничего не поменялось. А вот эти вот наши друзья. Ох ты, как выглядишь ты, а? Реальный чел. о, о, о он раздетый. Выглядит. Вот так нормальненько. Неплохо, честно скажу вам. Ну, вроде бы это и все. Это был маленький такой обзор на текстурпак. И такой. Ну, он мне не очень понравился, честно, вот честно, мне только здесь что понравилось, это маяки. Ну, в общем, если вам понравилось видео, ставьте лайки, под, а, а, ну, обязательно подписывайтесь на канал, как же без этого. Ну, с вами был я, Сказзакит, всем удачи, всем пока, и тут я заметил, что у нас солнце изменилось, и вот теперь всем пока.